Да это боты, б**. Но не могут люди быть такими тупыми. Так ты же можешь! Почему они не могут? <смех> <смех> М. Игры представляет Игроку. Лучшие коу-кролики из мира игр. Теперь битвы с боссами больше заточены на разнообразие ударов, у ворота и парирования. Как в Dark Souls. Хватит сравнивать игры с Dark Souls. Хотя да, конкретно здесь, как в Dark Souls. А Х как же масштаб? Хватит! <смех> <laughs> <laughs> hey! Yo, yeah. And I'm proud to be an American Where at least I know I'm free right I just been in Блядь. работы сука. Ладно, за работу. Вот этого я вижу. <свист> я нашла дробовик. А что <свист> есть у вас? Расширенный магазин, рукоятка, чекборд. Леня, а что у тебя? <свист> Отказ, отказ, отказ. Всем отказ, отказ от кака ка ка ка ка ка ка ка Отказ. ка ка ка ка ка ка ка ка Did everyone want to Hey, what are you doing in the back of my car? <laughs> And his name is John Cena! We can have a lot of fun I'm a man Off we go, to adventure, to be on the land of Russia. Oh Hannah!